Дорогие друзья, я рада сообщить вам, что 15 декабря, первый раз приезжая в Минск, приглашаю всех на мой сольный концерт в Большой театр в рамках 9 Международного оперного форума. До встречи!